Как мы здесь живем? Великая тайна. Все кричат. Вир выходит майны. Бился лбом в бетон. Думал, что изменится. Бог с ним. Время. До следующей серии. Брачень. Пока.